Всем доброе утро. Сегодня поеду в Санта-Крус. Просто на пляже почилить. Вот так вот. покажу. Покажу пляж, наверное, как все выглядит. Сегодня, в принципе, довольно-таки жарко, наверное, в районе 30 градусов будет. Так, кому интересно, оставайтесь. Поехали. Как обычно, утро начинается со спущенного колеса. нас колесо спущено чиним это и выдвигаемся все починил пишем так как я работаю на такси Санта Клара, Санта Крус и смотрим, короче, ехать нам час. Ставим Destination Mode, мало ли кто-то поедет туда, будем возить его настоящие таксисты. Поехали. быстро доеду вообще очень быстро но походу не быстро сегодня все это 24 мили 48 минут все приехали все на пляж наверняка не очень подходящее время 11.32. пока в пробке хотел бы поговорить по поводу я о чем поговорить, о мотоцикл, которого я погнал проехал. Шел десятый час и мы все еще ехали. Так прикольно, что когда я утром встаю, вообще нет желания записывать никакие блоги, ничего вообще, хочется просто сходить в зал или поспать и все, вообще ничего не хочется делать. Там в инстаграме посидеть, я не знаю. Когда все позднее и позднее, хочется больше что-то делать. Ну там, какие-то планы на будущее строить. И все в этом плане. Что вот так вот. Честно говоря, я не знаю, никогда не снимал блог. Вообще мало снимал контента. Именно такого открытого. Больше было какого-то познавательного. Ну, грубо говоря, для будущих иммигрантов или для нынешних иммигрантов. И я просто не знаю, нужно плакать, короче, что все все плохо или наоборот нужно типа улыбаться и говорить все отлично пацаны, я не знаю, напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу, должен ли блогер ныть, что у него говно жизни или он должен говорить, что он самый самый пиздатый, все еще едем, Сюда нас такая дорога здесь, надеюсь видно, в принципе прикольно, очень много зелени, Так, снова привет, я доехал Машину припарковал И сейчас иду в сторону пляжа Погода вообще прекрасная градусов 30 наверное Так видно наразить Небо светлое Прикольно короче а, Да такое ощущение Что нахер этот блог, Короче нахер это все снимать Непонятно, двоякое такое ощущение, не знаю, но у всех блогеров оно есть. Типа, ты сначала думаешь, блин, сейчас сниму, что-нибудь интересное, там на камеру что-нибудь поговорю. Потом раз такое, думаешь, блин, серьезно что ли? Это что? Ну, вообще не серьезно. Ходите а так с камерой говорить, там еще что-то. И потом проходит 10 минут, ты уже наоборот думаешь. Я не знаю, только у меня так или много людей так таким страдают. Типа, не.. Нет концентрации на одно дело, как бы получается. Сначала вы хотите одно утром, вечером хотите другое. И наоборот. И ты остановишься, братан. Короче, вот такая херня, я не знаю. Как с этим бороться? Что такое мост? Там идет какой-то индус очередной. Он чувак в джинсах идет. И я вот так одет. В тапках, в шотах и майки. Он чувак тоже в майке идет. А остальные все. И вот там еще джинсы. Я не знаю, стабилизация как работает, потому что я тут просто прыгаю, наверное. Спускаюсь вниз. там океан. О, нихрена так залило вообще жесть. Такого не было еще здесь просто такой залив здесь все залило и никого вообще на пляже нету здесь с этой стороны здесь хотя бы пальмы есть в отличие от бери бля вот такого вообще не было еще вообще классно так залило еще не упал Там никто не купается, почему-то. Ну, вообще в океане людей, походу, нет. Там успеют ей а индусы, короче, не видят ничего. Сегодня суббота, и странно, что народу нет. Может, здесь закрыли еще? Не, ни хрена, не закрыли. Хотя, может быть, сейчас только 12 часов, поэтому мало народу так. Сейчас я сниму свои тапки. Мы пойдем, короче, по песку. Потом там вещи, вот Так вот мы едем по песку. Я не знаю, сколько это видео будет идти времени. Вот, наверное. Но вот здесь прикольно вообще. Здесь такого... Ну, я не видел, по крайней мере. Все, вот здесь какая-то записка написана. Надо почитать. Короче, написано, что будет Новые часы посещения Бича, короче. Бича. Пляжа. Новые часы будут. С понедельника. Походу сегодня уже никого нет здесь. чему то Не знаю, может сейчас часом. Часом к двум может быть подтянутся люди. Короче, вот так вот доехал я до пляжа. Еще воду потрогаю. Только дети одни купаются, аначе вода холодная, как обычно. Да, не нормальные вроде так что так пойду я на другой конец посмотрю что там интересного незабываемого блин такое ощущение когда снимаешь флок что не как дурака смотрит с камерой ходишь и думает э, что за долбает вот чуваки плывут я еще походу тоже поплыву О, oh, Короче, на другой стране теперь. Сейчас я сниму вид. А я пойду где-нибудь упаду и буду просто загорать. Просто сяду вот так. И надеюсь вода до меня не достанет. Он чуваки пытаются серфить. Хотя он эти, и для серфинга. И для серфинга доски. А бабуля плавает. Он и большие, кстати. Но вертолет летит. Кто-то утонул уже, наверное. Все так смотрят, кого-то вертолетника не видели. Ну так же, как я смотрю. А что такое пляж, пойду я дальше. Буду ходить здесь сегодня целый день. Ну, до вечера идет. Херня. Это, если вам интерес какой-то контент другой, напишите комментарии, что бы вы хотели, я могу подснять. Так вот, в принципе, не знаю что снимать. Вообще идей много, но непонятно, будут ли кому-то они интересны или нет. Да, пока я хожу по пляжу просто. С водорослями. Кто-то спрашивал, как живут бездомные в Америке. Вот так вот, короче, в палатке вот такой, кайфует. Странно, что он один, хотя один там еще нас коллег где-то был. У него тут цел, целый дом, велосипед, картины какие-то. Короче, у него все серьезно. И прикол в том, что там написано, что нельзя здесь этот палатки разводить. Ну, вообще нельзя в палатках здесь быть. Еду нельзя продавать или еще что-то, и походу всем все равно. Итак, подошел мой отдых к концу. что провалялся на пляже на час три. Такой вид. Сейчас иду. Ааа, песок горячий такой. Сейчас иду, короче, короче, тысячу раз, короче. Иду наверх, Да, песок горячий, а. Тапки одеть. Я реально горячий, не знаю, сколько раз ноги обжигает. Сейчас иду в машину, потом поеду в зал помоюсь <смех>, чтобы потом сразу выйти на работу и так я в зале вроде бы все взял можно идти а вы когда-нибудь приезжали приезжали знал чтобы просто помыться так как он 24 часа можно помыться и идти дальше сейчас очки там собаки отдыхают все, короче, такой зал. Там раздевалки на долго, мужики будут, поэтому я не буду снимать. Вот ну, все, я помылся, побрился вообще включаем мою рабочую работу ставим destination до сан-франциско все 80 минут навигацию Деваем девайм <coughs> трассовки короче погнали трабахать время два короче клиент хуй знает где сейчас буду звонить ему так это бабка Вотная. I'm then next to the uh, raid building or something. So I'm in the corner, like uh, Berlin Avenue, and uh, and uh, what is the main street? Okay. Okay, I see. Okay, I'll be there. Are you Victor? Yeah, hi, oh, how are you? Oh, you know, like it. Yeah, uh, hi. Where were you? So, I just stayed at like uh, five, uh, three one, uh, 531, 531, <laughs> building. You can manage uh, the seat on the left. that's going backwards, uh, Wait a minute. It's automatic. Yeah. It's automatic. Well, okay, it's not moving. The back seat is moving, you don't want that. I want this, sleep. I want this thing to move. It's on the left. On the left? Yeah, right there. Oh, okay. All right at this guy! Oh, here we go! Oh, are you okay? Yeah, I'm Can fine. you move this thing forward? No. Bye, Tunie. What this thing right here? Oh, hold on. I think I can. Yeah, Is it going up? Go. Yeah. Okay. Boy, we I, we thought for sure we were to miss you, and we thought we've never missed a Lyft driver before. All of our before. are out of these. I know. I got two percent, four percent. God. таксисты знают, что иногда просто ну, нету работы. Приходится просто сидеть там, не знаю кто там в инстаграме сидит, кто в бардачке лазит, а, кто ест, там пьет. А я обычно включаю свою любимую музыку и танцую. Поехали, моя любимая музыка. Got a friend, usually it tells me like uh he better live in uh, Los Angeles so it's more fun, something like that. But yeah, I just yeah Los Angeles is way funner. Uh-huh. It is but San Jose has a lot of things to do too. Yeah, I know. Yeah, I like uh San Jose more than San Francisco. Oh yeah, yeah for sure. Yeah. So honestly yeah. like uh I just live in the United States like Yeah, I from Russia. Oh, you're from Russia? And, yeah, so, I uh, just, uh, just live in Brooklyn, like, one year, and I just moved to you know, California, oh, yeah, like, cool. just live here, like, one year, so, yeah. um... Uh, My parents were born in New York. New York? Yeah. Which, yeah. That's why I've always been in New York. I got it, yeah. Uh, yeah, I got the same cab, like, uh, uh, New York Yankee. Yeah. And I was, uh, like, uh, Nevada or something, because yeah. I uh, uh, drew all the way from uh, New York to California by this car, mm -hmm. and I, I just uh wasn't Nevada or something like that, and uh, some person just uh, make fun of me, like, uh, like yeah, like, uh, this is the best, hey. this is the best team right now, yeah, I said. I said like, it's not New York, <laughs> I said, okay, oh, like, whatever, that's uh, yeah, done. you just make fun of something, yeah, quite jealous or something, watching them play so like soccer team. Uhhuh. Like the soccer team. Yeah I see. Yeah. It's, uh, some, some people in uh, San Jose, I mean, Russian people, so, but I'm not sure, because uh, in didn't New York. My, uh, my cousin, she has a boyfriend Все, vida, vida, vida. все, короче, добросил. Да я какая вот испанца, мекса, мекса, испанца. Наверное, напишу субтитры. <coughs> ну да, субтитры наверное, напишу, потому что очень много говорить и все пересказывать, Бред. Так что вот так, короче, довез я его. Все там, сколько-то денег упало знаю стоит ли вообще говорить сколько там денег Будет это вообще интересно очень интересно пишите в комментариях а, в принципе все будем искать новый заказ а пока будем слушать любую музыку и колбаситься ладно шучу опять о а, парень осторожно. он прямо задом выезжает на узкую дорогу задом